Нелегко это дело подбирать для вас интересные материалы Чем больше людей подписывается на канал, тем ответственнее приходится подходить к созданию выпусков А когда вы еще оставляете теплые комментарии, да в большом количестве Хочется часами сидеть в маркетах и составлять для вас такие подборки, которые с каждым выпуском будут лучше прежних Поэтому правильно делайте Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, делитесь впечатлениями от выпусков А мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы за кнопкой подписаться вас всегда ждал качественный канал. Смотрите в этом выпуске. Майор Мейхэм 2. Путем ловкости рук и никакой магии обитаемый остров превращается в необитаемый. X Айо. Эй, мужик, лови топор. Че молчишь? Словил? Онлайн-игра, в которой дружба начинается точно не с улыбки. Спайк Сити. Если у вас в одном месте нет шила, то теперь точно будет. Игра 100% окажется в вашем телефоне. Эй, а вы что подумали? Майор Мейхэм 2. После успешной военной операции, которая была развернута в первой части игры, майор вместе со своей женой решил отправиться на заслуженный отдых. Их выбор пал на необитаемый остров. И не зря. Только посмотрите, какой красивый вид. Океан, острова, желтый песочек, самолеты. Самолеты? Как вы поняли, этот курорт выбирали и те, с кем майор так усердно сражался в прошлом. Скорее воспользовались услугами одного и того же туроператора. Отдыху настал конец. Но это еще не самое страшное. Бандиты обозвали жену майора тюленем, что в принципе ей не очень понравилось. А зря. Как-никак, комплимент. И вот став позу, мадама заявляет. Либо ты им устраиваешь Третью мировую, либо спишь сегодня на пляже, ага. Как говорится, знают, на что надавить. Конечно же в игре все было не так Зато какое нашли объяснение тому, что будет происходить дальше? Майор достал из плавок свое огнестрельное Ну вот опять, не то, о чем вы подумаете И пошел на разборки Да уж, нарекли враги на себя проклятие Вместо такого варианта, как спокойно разойтись Все принялись смириться пушками По всем канонам боевика Наибольшая пушка досталась главному герою За что его так сильно и полюбила мисс Мурпул В роли мисс Бурпул Или как там ее зовут? А также несравненная мисс Мурпул в роли мисс Бурпл. Игра из себя представляет горизонтальный экшен. Прямо как в Angry Birds Transformers персонаж автоматически бежит вправо и отстреливается по врагам. Нам надо ему помочь не только по ним попасть, но и вовремя выполнять свайпы, чтобы забраться на какой-нибудь блок. Между небольшими пробежками майор постоянно останавливается за ограждением. Дожидаемся, пока все враги стреляются, и только потом наносим ответный на удар. Также важно знать, у этих сумасшедших в плену находятся мирные жители. Будьте внимательны, ведь они могут появиться где угодно, причем в неожиданный для вас момент. И упаси боже, если пустите пули прямо в тыковку. Проходя уровень за уровнем, сложность игры постепенно повышается. Если вначале головорезы просто выглядывали из окон, то в дальнейшем они могут начать перемещаться по локациям, выполнять прыжки и делать все возможное, чтобы в них было тяжело попасть. Также они могут находиться в различной технике. В танках, лодках, вертолетах. А значит сначала гробим технику, а только потом переключаемся на людишек в масках. Игра очень динамичная. Действие развивается настолько быстро, что не успеете моргнуть глазом, как майор превратится в мааздам. Если кто не знает, это такой сыр с большими дырками Чтобы узнать уровень жизни главного героя, на экране не стоит искать индикатор Вместо этого смотрим на майора Чем меньше жизни у него остается, тем меньше одежды будет на нем Сколько тут разнообразных локаций, где мы только не бегаем Грузовые корабли, пассажирские, военные, даже прыгаем по вагонам Везде свои особенности, а иногда даже плаваем на водном мотоцикле. Мочим врагов, получаем за это монеты и в конце каждого уровня занимаемся шопингом, Покупаем оружие. Чего тут только нет. И пистолеты, автоматы, дробовики. Более 20 видов оружия. Приятная графика, красивые анимационные вставки и атмосфера наивности развеют вашу скуку. Игра очень интересная. советую ее найти в маркетах, скачать и поиграть. Теперь перейдем к необычной игре под названием Aio Brutal King's Battleground Вам о чем-нибудь говорит такая приписка в названии, как I.O.? Это говорит о том, что игра многопользовательская, и в ней должен выжить сильнейший. Нам дается небольшая локация, представляющая из себя средневековую арену и ограниченное количество топоров, которые надо подбирать после каждого броска. Запустили топор и попали во врага, значит можно поднять выпавшие из него монетки, а на смену самой жертвы придет новый игрок. По этой причине бой на арене никогда не прекращается. Цели игры просты. Продержаться на арене как можно дольше, убить как можно больше и двигаться по таблице рейтинга все выше и выше. В игрушке предусмотрены различные бонусы. Попав за один раз в трех викингов, дают дополнительные очки опыта. Если вы разойдетесь не на шутку и примитесь мочить врагов ежесекундно, сработает супер режим, благодаря которому, хоть и на время, количество топоров станет неограниченным. Акс Айо — забавная аркада, на которую стоит обратить внимание. Spike City – Настоящий игровой микс, сочетающий в себе раннер, платформер, экшен и головоломки. Небольшой клинок путем решения различных задач должен подняться как можно выше. Причем подолгу на месте лучше не останавливаться, так как его всегда преследует лава. Стоит лаве до вас добраться и игра сразу приостановится. Уровни подбираются рандомно, а транспортировать с одного на другой будет небольшой кран. Что-то похожее можно встретить в автоматах с мягкими игрушками Задачки представляют из себя следующее Попав в небольшое замкнутое пространство, нужно передвигаться строго по направляющим плиткам Прилипаем к переключателям и расчищаем себе путь Игровой процесс усложняют шипы Ни в коем случае их не касайтесь, избегайте! Помогут в этом синие эскалаторы и передвигающиеся плитки. Только помните, в одном случае такая плитка вас может спасти, а в другом раздавить как лепешку. Выполняя верно задачки, сможете не только перейти на уровень выше, но и подобрать несколько монеток. Накопленные монетки открывают новых персонажей. Признаться, что нового вносят в игру эти персонажи, непонятно. Это именно тот случай, когда разработчики хотят добавить в игру хоть что-нибудь для разнообразия, но не до конца все продумали. Поэтому для комфортной игры вам даже не придется ничего приобретать. Игрушка, как и две предыдущие, бесплатная и на данный момент ждет ваших установок. Это была золотая тройка недели по версии М-игры. Напишите нам в комментариях, какая игра вам понравилась больше всего. А еще лучше, оставьте свой отзыв касается самого выпуска. Нам будет очень интересно почитать. Не забываем ставить лайки. И если вы все еще на нас не подписались, советуем это сделать. Дальше будет только интереснее. Также, если вы пропустили предыдущий выпуск, обязательно посмотрите. Мы в пух и прах разнесли новую игру о Гарри Поттере, представили шикарного конкурента Алену Шутеру, покатались на сноуборде с горного склона и попрыгали в кубическом мире. На этом все. Обниматься не будем. До скорых встреч. Всем пока!